Керамический блок или керамоблок, другое название – паризованная керамика или теплая керамика. Он же керамический камень, он же крупноформатный камень. Это искусственный керамический камень сложной формы, предназначенный для кладки стен. В его составе находится легкоплавкая глина, вода и до 50% по объему выгорающих добавок или паризаторов. Паризаторами могут служить переработанные древесные опилки, солома, торф, рисовая шелуха и многие другие материалы. Во время отжига при высокой температуре паризаторы выгорают. В результате образуется пористая структура. За счет этого керамические блоки приобретают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, но снижается их механическая прочность, хотя по сравнению с силикатными стеновыми материалами такими как пенобетон, газосиликатный блок или керамзитобетон, керамический блок обладает большей механической прочностью и меньшим водопоглощением, которое составляет 10-15%. Также теплая керамика, в отличие от бетонов и силикатов, после обжига не содержит влаги, что гарантирует комфортный микроклимат и сохранность чистовой отделки сразу после постройки дома. Керамоблоки также обладают влагой и паропроницаемостью, что гарантирует отсутствие постоянно влажных от конденсата стен внутри помещения. Кладку желательно выполнять на специальных теплоизоляционных кладочных растворах, производимых в виде сухой смеси. Он имеет такую же прочность нажатия, как обычный раствор, но отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, благодаря которым почти полностью устраняются мостики холода, постельных швах. Поэтому использование швов из обычных растворов приведет к тому, что они будут проводить внутрь строения холод. Тогда высокого эффекта теплоизоляции получено не будет. Цены на них немного дороже, чем на цементно-песчаные либо известково-цементные растворы. Для замешивания кладочного раствора для призованных блоков хорошо подойдет бетономешалка. Здесь важно строго соблюдать технологию приготовления раствора. Для получения 30 литров раствора пойдет 20 кг сухой смеси. Также важно соблюдать пропорции при затворении водой, так как при слишком густом растворе он может не набрать необходимой прочности, а при слишком жидком будет проваливаться в пустоты блока. Чтобы раствор не проваливался в пустоты, можно использовать стеклотканевую фасадную сетку с размером ячейки 5 на 5 мм. Наружные стены возводят толщиной как правило в 380 или 510 мм в один ряд блоков. Толщина постельного шва должна составлять в среднем 12 мм. Более толстые или неравномерные постельные швы снижают прочность кладки, а излишне тонкий шов не сможет выровнять погрешности горизонтали из отклонений в размерах блоков. Раствор наносится строго равномерно, таким образом, чтобы весь блок, находящийся в под статическим напряжением, лежал на слое раствора. Применение керамических блоков за счет конструкции паз-гребень практически исключает необходимость вертикальных швов. Благодаря этому накладку затрачивается в три раза меньше времени по сравнению с кладкой из обычного кирпича. А расход раствора снижается примерно в 4 раза. Первый ряд кладки начинают по выровненному основанию, предварительно уложив на него гидроизоляцию, выступающую за края кладки на 2-3 см. Кладку начинают с углов. Первые блоки, уложенные по углам, соединяют при помощи шнура-причалки. Остальные керамоблоки аккуратно по шнуру вставляют один в другой следя за тем, чтобы не было горизонтального смещения. При перевязке кладки из керамических блоков вертикальные швы между отдельными кирпичами в каждом ряду сдвигаются на 4 десятых высоты кирпича. Контроль блоков из поризованной керамики по горизонтали и по вертикали производят с помощью уровня. До необходимого положения блоки доводят, подбивая их резиновой киянкой. Раствор следует наносить сплошным слоем по всей горизонтальной поверхности кладки. Еще один немаловажный момент для качества кладки. Стены из поризованных блоков следует класть при теплой сухой погоде выше 5 градусов. А при перерывах в работе не следует оставлять открытой, незавершенную часть кладки, во избежание попадания внутрь блоков атмосферной влаги. В случае несовпадения размеров, керамоблоки пилит ручной электропилой типа аллигатор. Такая пила комплектуется твердосплавным двойным полотном, а сама система возвратно-поступательного движения пильных полотен обеспечивает высокую скорость резания, безопасность и качество выполняемых работ. Ввиду того, что кладки из керамических блоков необходима облицовка, требуется перевязка облицовки с кладкой. Обычно кирпичи, и керамоблоки соответствуют по коэффициенту кратности, поэтому процесс перевязки не представляет сложности. Для перевязки используют гибкие базальтовые связи. Основными недостатками керамического блока является более высокая цена и, как правило, большие затраты на доставку от завода до потребителя, поскольку производство имеет смысл только на крупных предприятиях. Но это является и плюсом, так как производство на крупных современных заводах снижает риск использования поддельной продукции и продукции со скрытыми дефектами. Тонкие наружные стенки и высокая пустотность блоков позволяют использовать для крепления к стене только химические анкеры. Также небольшая объемная масса и высокая пустотность снижают прочность стены по сравнению с кладкой из керамического кирпича и снижают теплоемкость то есть способность стены компенсировать суточные перепады температуры. Однако в сравнении со штучным кирпичом, применение блока обеспечивает в 2-2,5 раза лучшее тепловое сопротивление стены и позволяет в разы повысить производительность. Спасибо за внимание, желаю вам удачи и хорошего настроения!